Я тех, кто есть медведи с волосами, кто смотрит помертвевшими глазами. Я тех, кто истребить готов полсвета, убитых проклиная имена. Три месяца осень, три Двадцатое, осень, осень и вечная зима.